Ничего, потихоньку. А что такой? Невеселый. Нет, нормально. А, а ты какой-то не русский, да? Ну как и вы? Я не русский. Я тоже не русский. А че? Что-то дает, это значит. А кто ты? Я казах. А, а кто ты кто по национальности? Казах. О, слава с... алейкум, казах. Я, я, с... С... я так и подумал почему-то. Калайсен. Hey, нормально. Ты откуда казах? Я с России. Я понял. Кстати, я националист, я люблю свою нацию, да? С уважением отношусь до других национальностей. И у меня есть одна. Самая-самая любимая нация. Русские. По -любому. Как ты думаешь, какая? Русские. Нет. Русские. Нет? Нет. Нет. Немцы. Ты, ты не угадал. Я сам немец. Я люблю свою нацию. Я уваж... С уважением отношусь до других. Но есть одна любимая нация. Американцы. Нет, не угадал. О, Еще одна попытка. Еще одна попытка. Бульбаши. Не, казахи. Казахи. А, -а. а в чем они? Потому что в... они нас, немцев, которых выслали в Казахстан, спасли. И казахстанским немцам я не устаю говорить всегда Ахмед. А -а -а. Я не знал даже об этом. А ты где живешь? В Айнбурге? А? Нет. В Москве, в Москве. В Москве? Москве? Да, я уже как три года там живу. А, а где раньше жил? В Как Так ты земляк мой. Я тоже с Алматы. Ты определись уже? Ты где жил? Ты или в Германии жил, или в Казахстане жил? Или где жил? Сейчас где живешь? Я раньше я родился в городе Алма-Аты, жил в Алматинской области, Челикский район, совхоз Казахстан. Mm -hmm. Дальше что? Потом в девяносто шестом году я уехал в Германию и живу в Германии сейчас. А, -а, -а. и что, как живется? Отлично живется в Германии. У меня друзья живут там, блин. И этот, говорят, коммуналки ему дорого платить, говорит. А в рублях. Что надо платить? Коммуналка платить, говорит, пятьдесят тысяч говорит надо. Коммунальные услуги платить, говорит, 50 тысяч надо в месяц, говорит. Это таки, в среднем районе, горит. Живем, говорит. А, им плохо. Ну, пусть едут в России. 50 тысяч будут платить в России. Ну, сколько там у вас платит? На России не 50 тысяч платит. 6? Я... Я из Германии. 6 тысяч? Я из Германии никуда не уеду. Понятно, понятно. У вас жена, дети. А если есть, они если хотят, хотят, пусть едут. Жена да, я, конечно, все есть. А -а -а. Где они сейчас? Сын дома, жена на работе сегодня. В ночь, что ли? Нет. Сейчас уже скоро придет. Вторая смена. А -а -а. Понятно. Что, вообще, что вы вообще думаете о России? Фашисты. Понятно. Все кто? Все, кто сотрудничает с Российской Федерацией, пособники фашизма. Ага. А украинцы. А украинцы защищаются от фашистов. А, да. С 2014 -го года они своих же убивали так, да, что было? Нет, нет, нет. В 2014 году фашистская федерация залезла в Крым. Потом гибридно залезла. А вы, Все, а... Всю дорогу кричала. Нас там нету, нас там документация нету. Документация есть? В Донецке, в Луганске. Есть, есть. Если такое было бы, есть. Знаете, что Есть, бы? Гилькин Стрелков. Понятно, понятно. Стрелков есть такой, такой подтверждающий. А вы знаете в том году зимой, что было в Казахстане? Знаю. Люди с протестами вышли. И знаете, что было? Россия при... пришел за два дня, решил вопрос и все. А знаете, что там вот. в Казахстане было? Вот, вот вот это, вот вот это, на совести Джомата Такаева лежит, бля. Почему он, сволочь, блядь, такой не вышел, блядь, своему народу и не сказал? Он тоже казах там. Ни одной русской павлы не вышло на протест. Только казахи вышли. И вышел, чего, не -за сказал, чего, братья. Из-за чего вот это было, знаете? Протест. Из-за подорожания на газ. И знаете, что потом произошло? Что там происходило, знаете? Что? Что потом что происходило? Казахи же сами же начали бомбить магазины, граби. Вот это нормально? Да, это были тетушки. Какие тетушки? Тетушки называемые. В Украине это уже опробовано было. Потом таких начали вылавливать и гасить их. Ага, весь этот... Провокаторы. Поднялся. Провокаторы. Вот. Ну, нет... После как закончилось, потом ловили по одному, по одному ловили, которые воровать ходили, mm. которые в митинги участвовали, казахов ловили. Да, да, да. Я в курсе, я в курсе. Я тоже в курсе, я туда ездил просто. Просто, просто ты туда не ездил? Не а это ты не такой не же не фашист, не фашист, сидишь в Москве пособник фашизма? И не что, не дойдет не когда-нибудь? Немец не когда мне об этом говорит, да, получается? Немец, немец, немец не говорит не это не всю об этом. И всем россиянам об этом. И свою учительницу назвал уже. Не, не как раньше по имени-отчеству, которая в Казахстане жила. Как? 25 лет прожила, двоих детей в Казахстане родила. Она стала фашисткой. Она стала валька-фашистка. Давай, Казах, думай.